Добрый вечер, друзья. Добрый вечер. У нас немного, уже практически все друг друга знаем в лицо. Вот, меня зовут Алексей. Мы с семьей приехали буквально три недели назад в Америку. Вот, война тоже коснулась нас, застала нас в Украине, в Киеве, где мы жили. И ну, что я хочу сказать относительно Бога. Да? Если бы меня в моей жизни когда-либо спросили, веришь ли ты в Бога? Я однозначно сказал бы да. Но э, эта вера, э, она как бы была на уровне страха. Ну то есть ты боишься усомниться да, или там, сказать, что не веришь, потому что ты боишься, что ты окажешься на небесах и вот как бы, а ты не верил в Бога. Но соблюдал ли я э, как бы то, что должен соблюдать верующий человек, делал ли я то, что по сути должен делать верующий человек. В большинстве случаев нет. Я был хорошим человеком, я не делал плохого, но при этом как бы и праведно не жил. И вот когда началась война, я думаю, практически там, 100% людей, таких как я, которые утвердительно не были там, адриистами, относились э, с трепетом, но жили как бы, ну, как бы... и верили вроде бы, и как бы с другой стороны позволяли себе все, но не видели каких-то э, подтверждений, да, этом, или каких-то вот вещей, которые тебя вот убедят. Вот ты всегда ждешь, что вот сейчас чудо какое-то должно произойти, ты Бога должен перед собой на самом деле вот видеть живого. И, и вот тогда ты поверишь процентов и будешь там жить так, как должен жить верующий человек. Вот. И вот сто процентов этих людей, я уверен, с момента, когда началась война, те, которые особенно оказались в этих всех точках горячих, они стали вот с Богом прям общаться каждый день, прям как по расписанию. Утром, днем, вечером, каждые пять минут что-то у него просить. Господи, помоги, пожалуйста, мы тут вот сейчас находимся страшно, сейчас за своих детей, за свою семью. Сейчас там бомба какая-то, ракета прилетит, и нас нету. Господи, там, береги нас, пожалуйста, от, от этих ракет. Пускай они там не долетят, пускай они упадут где-то там в поле, никому не навредят, ни одному ребенку, ни одной женщине, ни одному мужчине, ну, никому вообще в Украине. И ты начинаешь просто просить у Бога что-то, и это так и происходит. Ну, сначала думаешь, может это совпадение, там ты попросил, оно так случилось, ну, спасибо. Ты просишь еще что-то, оно опять так же происходит, как ты просишь. И потом появляются какие-то такие вещи, когда ну, по сути ситуация там неразрешимая, например. Вот мы выезжали из Киева, когда на 10-й день мы ехали в машине ехали там на один вокзал сначала, никто ничего не знает, не разбериха, люди не могли попасть в поезд, просто ехали с какими-то чемоданами, бросали эти чемоданы на перроне, там запихивали, кого-то выбрасывали, какие-то мужчины лезли вперед, женщины, детей просто. В общем, ну, такое вот творилось. Мы приехали на один вокзал, там никто ничего не знал по поездам, мы сели в машину и поехали на центральный вокзал. Я просто ну, был настроен на то, что там у нас было из вещей кулечек, в котором было там, не знаю, нижнее белье. Я не знаю, что там было, честно, даже не задумывались об этом. Была мысль одна, чтобы детей и жену впихнуть как-то в этот поезд, чтобы они сели и поехали подальше от этого всего. Туда, во Львов куда-то, ну, к самым границам западным. Мы попали в пробку страшную. Мы 4 часа где-то ехали, там 15 минут от вокзала до вокзала, мы 4 часа стояли в пробке, работает ПВО, взрываются ракеты. Мы едем, не понимаем вообще, уедет кто-то, не уедет. И с нами ехала многодетная семья, мы их забрали с собой. В общем, 8 человек в машине легковой, они верующие, они постоянно ходили в церковь, и они начали молиться. Буквально вот, ну, где-то мы уже 3,5 часа в пробке стоим. Они начали молиться, позвонили своим тоже знакомым, каким-то даже в России эти люди были тоже там верующие. И за нас молились там она, ну вот эта женщина говорит, за нас сейчас молятся в восьми церквах и, и детям говорит, дети молитесь, а ее дети знают уже все молитвы. И она говорит, детей Бог слышит в первую очередь, ну, потому что они меньше греха имеют и как бы вот. И после того, как они помолились, мы приехали буквально, я не знаю, за 10 минут на вокзал. Мы пришли к табло, где должны высвечиваться поезда. Мы знаем эту ситуацию, что уехать невозможно, там надо как-то впихиваться. В общем, мы стоим возле этого табло, и прямо вот у нас перед глазами появляется строчка. Какой-то внеплановый поезд, который вот только через 15 минут подается и сразу уезжает. Мы бежим на этот перрон, подается поезд пустой. То есть я не собирался ехать, честно. Я зашел туда, ну пустой поезд. Жена сидит, смотрит на меня, говорит, так ты едешь с нами? Я говорю, нет, сейчас я вас брошу, я останусь. Что, что я буду без вас тут делать? В общем, мы ехали просто в пустом поезде. А, ну это, это как бы, я просто объяснил ситуацию, когда ты начинаешь уже задумываться, что действительно ты не просто там в пустоту куда-то, да? Ты, ты просишь и тебе просто вот, ну на, пожалуйста. Ну как можно не стать, ну как бы ну, не поверить после этого, да, вот после таких вещей. И, ну, реально, молился там за все, что я хотел, просил у Бога, все, оно так вот получалось каждый день, просто степ by step. Вот. И в один прекрасный момент я даже подумал, что, может, я неправильно делаю, что я прошу что-то конкретное. Потому что Бог лучше знает, когда что-то происходит в твоей жизни и тебе кажется, что что-то плохое произошло. Возможно, это не плохое произошло, а Бог дал тебе возможность избежать чего-то, что могло бы произойти. Когда ты элементарно в какой-то ситуации, куда-то опоздал и ты ну, расстроен. Ты не знаешь, что бы было после этого. Возможно, ты бы там поехал куда-то и попал бы в аварию или еще что-то. То есть таким образом, возможно, тебя уберегли от чего-то. Надо быть благодарным Богу за то, что Он дает. И э, как бы я стал просить: Господи, дай мне, пожалуйста, не вот эту работу или там, Господи, помоги мне сделать так, чтобы это было правильно. Если она мне нужна, эта работа, помоги, чтобы она была моя. Если нет, помоги мне найти ту, которая нужна будет. И в какой-то момент я стал не просить, я стал просто уже благодарить Бога. У меня как-то уже стало просто он ну, столько, столько сделал для меня столько раз. Причем такие ситуации, там ребенок потерялся, никто не знает, что делать, куда бежать, мы в чужом городе вызывать полицию или что. А я на работе езжу, там грузовик вожу, до дома ехать часа два. Жена в шоке, в, там, в слезах, не знает, что делать тоже. Что я могу сделать? Я остановился начал молиться. Я помолился, но ну, мне как-то легче стало, что все, все в руках Господа, не в моих руках уже. Через пять минут она мне набирает, а это его привели. Ну, вот такие это мелочи, это мелочи, кому-то может показаться, что, ну, это там человек, человек который нет, ну это совпадение, это совпадение, очень много таких совпадений, и как бы они тебя убеждают. Но я еще вот э, за это все время, еще меня Бог свел с таким человеком, который, ну, как вот говорят Иисус, да, Он творил чудеса, мог слепому вернуть зрение, неходячему помочь встать и пойти, я знаю человека, который, он меня познакомил в, во Львове, я с ним работал вместе. Такой крепкий мужик, лет, ну, может, на 5 лет старше меня. Он садится, я первый раз с ним ехал, он экспедитором был, я водителем. И, ну, так, как люди знакомятся сначала, кто есть кто. Он говорит, ты мою историю еще не знаешь? Я говорю, да нет, как-то никто не рассказывал. Ну, я просто уже проработал в этой компании, там, может, месяц или два, ну, с ним первый раз ехал. Он говорит, ну я тебе сейчас расскажу. Только, говорит, это длинная история. Там... Тебе никто, говорит, не рассказывал про живого мертвеца? Я говорю, нет. Ну хорошо. Э -э я не буду всю историю рассказывать, я вкратце. Человек просто, он с -э малых лет познакомился с алкоголем еще там я не знаю может с 12 лет его так втянули в это и он употреблял так как люди воду пьют вот мы с вами воду пьем а он это пил там, ложился спать у него полтора литра с собой он до утра это все выпивал но он как человек он был изначально его бабушка была верующая в общем он вырос в вере но при этом то есть он не делал плохих вещей никогда он там не украл ни разу там никого не убил никого не обидел но он пил это была его проблема. И таким образом он дошел до определенного возраста, я не помню сколько ему было, я не запоминал цифры. В общем, он довел себя до состояния, когда он не мог ходить, он не мог есть, он только пил. Ну, понятно, что человек не может жить в таком состоянии долго. И ну, все, все так как и должно было быть, так оно и закончилось. Он упал, его забрала скорая, в больнице его пытались вернуть к жизни, там что-то ему кололи, лекарства, все остальное, сделали все анализы. В общем, матери сказали, что, извините, медицина в этом случае бессильна. И его привезли домой умирать. Сказали, вы тут найдите, где кладбище, где люди, которые там похоронными услугами занимаются, может день, может два, может неделя, но это уже, ну он мучается. А он реально мучился, у него были страшные боли. Он умирал. От печени там ничего не осталось, там просто были одни руцы. И то ли мать положила, то ли он попросил, ну в общем, я не знаю, ему положили Библию на, э, на грудь открытую. Как раз на том месте, где Иисус шел на Голгофу. И Он стал читать. Но ну, Он больше ничего не мог делать, он и пошевелиться это не мог. В общем, мама там переворачивала станицы. И Он читал вот, это, вот эти места. В общем, Он прочитал, Он просто пережил это все, что Господь пошел ради него, Он это ощутил на то, что он отдал свою жизнь, ну, мучался, да, как правильно сказать, терпел ради него, чтобы смыть грехи. И он покаялся, он просто понял, ну, что он сделал со своей жизнью, которую ему подарили, подарил Бог. Что он с ней сделал, он ее просто не ценил. Крик стоял просто на весь дом, там многоэтажный. Все соседи слышали, человек настолько глубоко раскаялся, что он просто кричал, там, не знаю, сутки. Так как он рассказывал. Сутки кричал, все соседи слышали, просто: Господи, что я делал, что я, я. Все, забирай меня. Ну, в общем, покаялся человек полностью. И, конечно, с такого состояния он не умер. Ну, понятно, он живой. С такого состояния, ясное дело, что он выкарабкивался еще годы. Но как-то так все получилось, что даже когда он выкарабкивался и он выжил, его посчитали инвалидом, ему приписали инвалидность. Там через год или сколько он должен был прийти и получить свою инвалидность. До этого времени, пока он пришел получать инвалидность, он пришел даже без костылей. Он ездил на коляске инвалидной, потом он научился ходить на костылях. В общем, в итоге, когда он пришел, он сказал: Я не, ну, хотите, давайте мне инвалидность. Я, я не могу к вам прийти на костылях, получать инвалидность, потому что Бог мне дал э, здоровье. И я не могу вам вас обманывать и говорить, что я инвалид, дайте мне инвалидность, чтобы я там пенсию какую-то получал. Врач, который э, ну, печень и все остальное его обследовал, они, ну, не, до сих пор никто не понимает, как такое возможно. То есть медицина этого объяснить не может. Ему три раза переделывали УЗИ, чтобы перепроверить, что это не его УЗИ. То есть у него полностью, полностью здоровая печень. Ни одного рубца. Она сама сидит и у него спрашивает, говорит, а как это возможно? Он говорит, ну вот Иисус не оставляет трубцов, он если лечит, то он лечит, наверняка. Вот, ну и я к чему просто эту историю рассказал, что меня вот так вот Бог сам свел с этим человеком, я, я ехал, честно, у меня, ну, я не плачу так как никогда, но у меня слезы на глазах были, когда я это все слушал. Вот, мне так стало спокойно, рядом с ним, если честно, к нему прикоснулся Бог, и я так чувствовал, что вот пока мы с ним ездим, ничего не случится. Мы будем живы, мы не попадем в аварию. Если куда-то мы опаздываем, обычно нервничаешь. Что... Я не нервничал, что все так классно было. Вот. И э, после этого я сам задумался. Очень... Не то, что задумался, я, я просто ну, прочувствовал это все, как будто бы это все произошло со мной. И с этого момента просто... Вот то, что касается, да, я тоже там мог как бы там, выпить какого-то пива, там, ну, устал после работы выпил пиво. Вот как-то с этого момента у меня все это закончилось. Просто, просто, ну, я не могу себе позволить, я не хочу. Вот. Ну и в принципе вот и вся история. Спасибо. что